Всем привет! В этом видео я вам расскажу с помощью какого сервиса списать свои долги либо решить другие вопросы с банками и коллекторами стало намного проще. А перед просмотром обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк на видео и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для начала короткая предыстория. Наша компания работает с 2015 года. Мы с самого начала были узкоспециализированной компанией, которая, которая работала только по вопросу решения проблем для заемщиков, которые попали в трудную финансовую ситуацию. И сначала мы сталкивались с тем, что практически никто не верил в то, что это все реально, что реально просто взять и, например, списать свои долги через процедуру банкротства или получить комфортную рассрочку своего долга через суд но шло время нарабатывалась практика люди начали узнавать о том что это действительно реально что процедура банкротства действительно работает что долги действительно можно списать и у процедуры банкротства нет никаких серьезных последствий но появилась другая проблема так как услуга по списанию долгов стала очень востребована то на рынке стало появляться много юристов и компаний которые оказывали данную услугу и наши клиенты начали сталкиваться с тем, что непонятно в пользу какой компании или в пользу какого юриста сделать свой выбор с кем начать работать еще все усугублялось тем что не все компании работали честно и прозрачно и делают на самом деле это до сих пор у многих компаний нету реального опыта в этой сфере хотя клиентам все преподносится так как будто бы они работают уже много лет и у них очень много завершенных дел но даже и среди честных компаний сделать выбор не так просто потому что разные компании разные юристы работают на разные условиях И а, это относится и к оплате, и к сервису, который предоставляет компания в работе с клиентами. Понимая все это, мы приняли для себя решение а, миссии нашей компании сделать не только оказание качественной услуги, не только помогать людям списывать долги и решать другие проблемы с долгами, но и сделать это максимально просто, прозрачно и доступно. И это непростые слова, которые висят в рамочке в нашем офисе. Мы проделали большую работу и создали специальный сервис для наших клиентов, который называется «Должник прав онлайн», о котором я вам сейчас подробно расскажу. Давайте разберемся, с какими проблемами чаще всего сталкивается человек, обращаясь в ту или иную юридическую компанию по вопросу списания своих задолженностей. Первая и, наверное, основная проблема, что процедура банкротства, если мы говорим про банкротство, услуга достаточно сложная для человека, у которого нет юридического образования. Естественно, человек не понимает, как это происходит, механику. И многие юристы не объясняют ничего подробно на консультации, а просто говорят, заключайте договор, заплатите деньги, и после этого мы уже разберемся с вашей ситуацией, и по ходу вы все поймете. Но зачастую бывает так, что время идет, а клиенту понять так и не становится. А что, собственно, происходит э, в процессе его дела? Так как процедура списания долга это достаточно длительный процесс, который занимает минимум полгода, это в лучшем случае, а часто это бывает 9-12 месяцев или даже дольше. Сразу скажу, что если вам где-то говорят, что процедуру банкротства можно пройти за 3 месяца, то вас обманывают. Чисто физически это никак не получится сделать, потому что есть определенные судебные этапы, которые никак не получится ускорить. Исходя из этого, то что работа получается достаточно долгой, зачастую у клиента нет понимания, а движемся ли мы к положительному результату на каком этапе сейчас находится мое дело и все что делает юрист приведет ли это к положительному результату следующая серьезная проблема с которой сталкиваются люди это сложности коммуникации с юристами после того когда был заключен договор вроде бы все обговорили что давайте будем работать вот но после этого э, зачастую бывает так что юристы все реже и реже начинают выходить на связь потому что есть работа с новыми клиентами поэтому клиенту работа ведется и возможно она действительно ведется но но для того чтобы предоставлять отчеты клиенту о проделанной работе на это нужно потратить достаточно большое количество времени и не у всех юристов есть такая возможность поэтому нередко случается так что клиенту приходится звонить своему юристу по несколько раз и выпрашивать у него информацию о том что собственно сейчас происходит и плюс к этому возникает сложности когда нужно сделать что-то оперативно например оперативно подготовить какой-то документ а юрист сейчас не может это сделать быстро в итоге клиенту приходится ждать несмотря на то, что у него достаточно срочный вопрос. И, конечно же, одна из главных проблем это финансовая сторона вопроса, потому что многие люди просто не могут себе позволить услуги юристов. А теперь на примере нашего сервиса я покажу, как мы решили все эти проблемы. Напомню, что основная задача нашего сервиса это простота, прозрачность и доступность для каждого клиента. Итак, наш сервис находится по адресу ddifisprav.ru. И теперь давайте разберемся, какой функционал есть у нашего сервиса. У каждого клиента на нашем сервисе будет личный кабинет. Для начала нужно будет зарегистрироваться в этом личном кабинете. И когда вы обратитесь к нам, то менеджер вам в деталях подскажет и расскажет, как нужно это сделать. Я уже зарегистрирован, и сейчас мы разберем работу сервиса на, на моем примере. Итак, я захожу в сервис. И здесь, собственно, вы можете посмотреть свой профиль, также вы можете посмотреть отзывы, которые есть у нашей компании, посмотреть, какие услуги оказывает наша компания. Во вкладке «Новости» у вас будут все актуальные новости, которые относятся к нашей сфере. Также вы можете посмотреть выигранные дела, посмотреть ответы на наиболее частые вопросы и, естественно, наши контакты. Итак, давайте начнем с личного кабинета какая информация есть в нашем личном кабинете и с чем вы в основном будете работать первое это ваша личная информация для того чтобы мы могли качественно оказать вам услугу и по несколько раз не заполнять одну и ту же информацию при подготовке различных документов то на нашем сервисе вы просто один раз заполните все необходимые данные которые потом пригодятся для работы и они уже будут у наших юристов в работе здесь есть личная информация соответственно Имя, отчество, контактная информация. Здесь вы можете задать свой пароль, по которому будете входить в личный кабинет, и дальше необходимые как раз таки для работы данные. Это вы все сможете посмотреть, когда непосредственно зайдете на наш, на наш сервис, здесь нет ничего сложного. Это мы разобрали вкладку «Личная информация». Теперь переходим во вкладку «Мое дело». И в этом разделе вы всегда будете видеть, на каком этапе сейчас находится ваше дело. Это как раз тот момент, про который я говорил одна из главных проблем, что. То люди не понимают, на каком этапе находится дело и чего ждать дальше. Здесь у вас будет всегда актуальный этап, на котором, сейчас, на котором вы сейчас работаете, и также будут все предыдущие этапы, которые вы уже прошли с юристом. Все обновляется в режиме реального времени, и когда ваше дело переходит на новый этап, то вы всегда будете об этом знать. Этапы работы будут отличаться в зависимости от того, какую процедуру вы проходите следующая вкладка это отчеты и еженедельно вы будете в этой вкладке, вы еженедельно будете получать и будете иметь возможность просмотреть отчет о том, какая работа была проведена за эту неделю. И таким образом мы решили проблему о том, что люди не знают, что делал юрист и за что они, собственно, платят свои деньги. Здесь у вас всегда будет актуальная информация, написанная понятным для вас языком о том, чем, собственно, занимался юрист всю неделю, помогая вам решать вашу проблему. И чтобы вы не пропустили эту информацию, потому что она действительно полезная, когда юрист отправит вам отчет, то на ваш WhatsApp вам придет уведомление о том, что в личном кабинете вам загрузили новый отчет. Давайте покажу, как это выглядит. Покажу на своем примере. Сейчас юрист отправит отчет в мой профиль, мне придет сообщение. итак вот мне пришло сообщение о том что в мой личный кабинет в мой личный кабинет добавлен новый отчет я захожу в личный кабинет обновляю информацию и вот здесь сейчас у меня появился время 12.39 здесь московское время у меня на телефоне 14.39 это наше челябинское время вот собственно появился отчет о проделанной работе. И такие отчеты вы будете получать каждую неделю. Также сразу скажу, еще одна из возможностей, которая как раз-таки решает вопрос коммуникации, это чат с нашими юристами. В этот чат вы можете написать свой, любой вопрос, и юрист максимально оперативно вам ответит. Также в этот чат вам будет, вам будет приходить информация о том, что у вас появился новый отчет. Вот в моем профиле появилось, появилось сообщение о том, что пришел новый отчет и э, с помощью этого вы всегда сможете оперативно отслеживать эту информацию. А, также сюда вы можете также в чат, сразу расскажу, вы можете подгружать любые документы, которые необходимы юристу, но лучше это делать через другую вкладку, для того, чтобы документы сразу, сразу попадали по месту назначения. И для этого есть вкладка, которая называется «Мои документы». Сюда вы изначально загрузите все необходимые документы для работы. Это, например, кредитные договоры, какие-то личные документы. Сделать все максимально просто. просто нажимаете «Загрузить», выбираете файл на компьютере, который нужно загрузить, и соответственно здесь у вас будут все документы которые вы загружали тем самым никогда не потеряется информация что что-то вы передавали юристу или не передавали юристу что тоже бывает достаточно часто при передаче корреспонденции что какая-то корреспонденция теряется и потом непонятно действительно отправляли или нет то благодаря нашему сервису и благодаря этой функции вы всегда будете знать какие документы вы уже отправляли это же актуальная информация будет и у юриста следующая важная проблема, которую мы решили, это оперативность в нашей работе. Мы работаем в тех ситуациях, когда к людям приходят коллекторы домой, звонят коллекторы, приходит много различной пугающей информации и корреспонденции, и зачастую здесь нужно реагировать очень быстро. И для этого мы создали специальный раздел, который называется ⁇ Жалобы ⁇ и здесь вы самостоятельно можете сформировать любую жалобу в любые в любые по любым вопросам здесь вы можете выбрать например это звонки и сообщения визиты коллекторов распространение данных должника коллекторы взаимодействуют с третьими лицами или поступают звонки на работу это самые распространенные жалобы то есть самые распространенные проблемы с которыми к нам собственно обращаются наши клиенты сделать все будет максимально просто то есть вы выбираете формат жалобы которая вам нужна Название кредитора, то есть, да, например, банк, а, от которого м -м, работают коллекторы и который распространяет вашу информацию. Здесь забиваете номер кредитного договора. А, это все у вас уже будет в личном деле. В вашем личном деле будут все кредитные договоры, и поэтому найти эту информацию будет максимально просто. Если даже вы вдруг забыли номер кредитного договора, и у вас нет его под рукой, ну, естественно, что вы его не помните, то в вашем личном деле все это будет. Дальше заполняете все необходимые поля, например, есть ли свидетели. Я просто сейчас выбираю любые, вот, чтобы не тратить время. Был ли, был ли отправлен отказ от взаимодействия с третьими лицами? Какие данные разглашают? информацию о долгах. И данные третьих лиц я здесь писать не буду. Например, звонят вашим родителям, соответственно, вы указываете фамилию, имя и телефон. Нажимаете «Сохранить». И а, здесь у вас появляется статус жалобы. То есть идет, например, подготовка документов. А, и а, когда документ будет подготовлен, а подготовлен он будет максимально оперативно а, в течение того же дня, когда вы отправили информацию и... А... Готовый документ придет к вам в чат, ваш, ваш, ваш персональный юрист отправит вам этот сформированный уже документ к вам в чат, вам останется только его скачать, распечатать и отправить. Благодаря этому решению вы сможете максимально оперативно готовить жалобы на любых кредиторов, коллекторов и другие организации, которые нарушают ваши права. Итак, еще одно преимущество нашего сервиса – это максимальное удобство для каждого клиента. И поэтому здесь у вас будут все необходимые ссылки, которые вам понадобятся для работы. Например, если вам нужно проверять, не появилась ли какая-то информация на сайте судебных приставов, либо вам нужно заходить в госуслуги, то все это вы можете делать из своего личного кабинета нашего сервиса. Здесь, то есть вы изначально с юристом обговорите, с какими службами вам нужно взаимодействовать, и юрист подгрузит сюда все необходимые ссылки для вас мой арбитр это сайт на котором вы можете отслеживать процесс своего дела по банкротству на каком этапе сейчас находится ваше дело естественно эта информация будет приходить вам в личный кабинет в формате отчетов но также чтобы вы могли это проверять на официальном сайте вы все это сможете делать здесь переходите на сайт и здесь уже будет непосредственно если, если есть личный кабинет то будет непосредственно ваш личный кабинет если личного кабинета нету то будет просто переход на необходимый сайт также немаловажный вопрос про который мы говорили это оплата и на наши услуги мы даем очень комфортную рассрочку так как мы понимаем что большинство наших клиентов находятся в затруднительном финансовом положении и если вы сравните цены нашей компании и цены других компаний которые оказывают услуги то будете удивлены именно ценой на наши услуги при том что за эти деньги вы получите максимальный высокий сервис в работе и чтобы информация по оплате наших услуг всегда была максимально актуальной, чтобы вы точно знали сколько вы уже заплатили и сколько вам нужно э, заплатить например в предстоящий месяц то э, в нашем сервисе есть э, вкладка оплаты. И здесь у вас будут актуальные счета, которые необходимо оплатить, а также будет информация о всех счетах, которые вы уже оплатили. Что опять же позволит вам не запутаться в финансовом вопросе при работе с нашим сервисом. Итак, благодаря работе нашего сервиса вы сможете для себя решить те проблемы, о которых мы с вами говорили. Когда вы к нам обратитесь, сначала у вас будет очень подробная, детальная консультация с юристом. И до момента первой оплаты вы точно будете понимать, как будет проходить ваше дело, к какому результату мы с вами в итоге придем и как долго все это будет происходить. В дальнейшем, благодаря нашему сервису, вы всегда будете на связи со своим юристом. Вы всегда будете видеть, на каком этапе сейчас находится ваше дело. Вы будете понимать, какая работа была проделана за предыдущую неделю. И сможете максимально оперативно решить любые свои вопросы. Например, сформировать жалобу на кредиторов, либо на коллекторов. Поэтому, если вы оказались в сложной финансовой ситуации, вы не знаете, как решить свою проблему с долгами. Первое, что я предлагаю вам сделать, это перейти на наш сервис. Ссылка будет в описании. Описании, нажать кнопку заказать звонок с вами свяжется наш юрист и дальнейший путь по решению вашей проблемы станет для вас максимально понятным и комфортным друзья не нужно верить ни на слово переходите по ссылке в описании заходите в наш сервис оцените его работу самостоятельно и напишите об этом в комментариях что вам понравилось а что нет